Uh -huh. uh, если бы вы могли поговорить по душам uh, с любым человеком, ныне живущим или ранее живущим, кто бы это был? Кто бы это был? Может быть, Владимир Владимирович Путин? Uh, вопрос несколько сложный, вот почему. То, что во мне сразу срабатывает психолог. Ты сказала, Владимир Владимирович Путин, я сразу подумал что мне надо э, с ним с, э, проговорить, чтобы он изменился. То есть не совсем правильный подход. Да. Вот э, я постараюсь сейчас ответить, это, я просто это по поводу Путина сказал, от да. твоего. А вот так, с кем бы я хотел по-человечески поговорить, ну, из... Ушедших, наверное, с Альбертом Эйнштейном. Он не просто ученый, он вообще-то мудрец. Конечно, гениальный человек. Да. Я бы хотел поговорить с Яковом Брюсом. Это уникальная личность. И я в свое время издал первую книгу о нем. По сути, я с ним поговорил, но я хотел бы с ним продолжить разговор. Уникальная личность. Интересно. Он сыграл в истории России огромную роль, но он вычеркнут из истории, специально церковью в первую очередь, то, что они, он был против церкви. Вот. Хотя он встречался с Ньютоном, знал 15 языков и так далее. Он много чего сделал для России. Ну ладно. Но политика вам не очень интересна, да, я так понимаю? На самом деле политика, я считаю, не, самый, не обладает самой большой мудростью. Там нет мудрости в политике. А что там, там? Там меркантильные интересы разных стран. Материальные, в первую очередь. Там нет духовности в политике. А это мне неинтересно. Я бы, например, хотел поговорить с кем-то из духовных людей современности, с которым бы было интересно поговорить очень глубоко. Я помню, я бы сейчас с удовольствием поговорил с, с теми духовными людьми, с которыми я встретился в Индии, когда я был еще коммунистом, я первый раз приехал в Индию в 80-м году. В 80 году. И так получилось, я был руководителем группы, и так получилось, мне организовали встречу с духовными людьми Индии. И они говорили о таких вещах, а я с ними с позиции марксизма-ленинизма. У меня до сих пор Стыд за то, как я с ними разговаривал. Такой опыт. И вот я, я сейчас бы с ними хотел поговорить и извиниться за то, какой я был угу. Понятно. в то время. Понятно.